Иду и думаю я лишь о той, о той, что стану за нее горю, но нету в этом мире нет любви, нет любви. легкая походка, полные движения, керри глаза, достойные освещения, мы сами разожгли наши мосты, полюбила того, кто боялся высоты, высоты. Туча облаках ты меня не любила, ты была мила, но мы любовь разбила, чувство отравило. Ты была мила, лучше не находил я. Туча облаках ты меня не любила, ты была мила, но мы любовь разбила, чувство отравило. Ты была мила, лучше не находил я. Раз и он стало серым небо и дома, над голову туча облака были вместе, наша любовь была нема, и теперь ни привет и ни пока. Первая любовь, первое стихотворение, чувствую невесомость невесомости, миг и уявление. Разошлись быти, не нужно подождать, пока бьют над головой, ты чем блака. Любим тебя, как будто вместе созданы родителям, как будем вместе. Увы, я понял, только поздно, но теперь боюсь я в этой песне. Туча пока. В облаках ты меня не любила, ты была мила, но мы любовь разбила. Чувство отравила, ты была мила, лучше не находил я. Ты меня не любила. Ты была мила, но мы, любовь, разбила. Чувство отравила. Ты была мила, лучше не находила.